Так, ребята, всем здорово. с вами стример Егориус ТВ, у меня для вас офигительные новости, ребят. наш сервер Кетр X1 просто взорвало ракету, он будет вечным, администрация игры проплатила жестко рекламу, сейчас у нас пятая стадия, но этот сервер будет вечным, это будет платформа для других серверов X1, последующие сервера будут открываться и дополняться, ребят. будет просто открываться и дополняться, то есть все серваки которые будут открываться после этого сервера будут заливаться сюда, ребят я очень рад, что я стартовал на этом сервере x1, он будет вечным я очень рад, что я вовремя сюда зашел и я буду первым, кто здесь останется это просто бинго сейчас уйдут топовые кланы, которые зашли сюда поиграть на 2-3 недели вот, мы Никуда, никуда отсюда не уйдем, сервер будет вечным, вчера админ игры написал это в чате Рома, он сам просто э, даже русский ник создал, у него русский ник, я вам покажу эту картинку, вот, э, и он объясняет то, что реально сервер будет жить, он не будет, э, не будет вайпов, не будет ничего, ребят, сейчас для новичков топ-старт, бонус-старт. Вот, заходите, получайте руны. А кто здесь начал стартовать, но немножко психанул и ушел с этого сервера. Возвращайтесь, потому что те, кто ниже 40 уровня, получат бонусную руну, плюс процентов опыта и на целую неделю. То есть, ребят, вы догоните. Еще для вас рейд x 2 будет. То есть это где-то x3, x4. Можно разогнать плюс еще руны, если купить. Которые 10 рублей, 10 кол стоит просто. 1 кол, 1 рубль, 10 кол стоит руна. Еще плюс 30%. И э, плюс руны срайт боссов, плюс 35%, каждые 3 часа босс появляется в Дионе, его нужно ударить только один раз. Заходите, ребят, качайтесь, этот сервак будет вечным, еще раз вам повторяю, это просто шок, шок. Заваливайтесь, ребятки, я всех жду. Также у нас производится в данный момент набор в клан, клан Егориус Тим. Просто заходите на мои стримы, ребят. Просите, и мы дадим вам заявку Желательно, чтобы вы были уже с второй профой 40+, желательно Конечно, 50 уровень Но, ребята если вы хорошие ребята То обязательно и для вас найдется место Все, всем удачной игры Всем удачного кача И лучшего дропа